Значит, инсайты курса. Я раньше думала, что по всем каналам коммуникации нужно говорить одинаково. Так мы уравниваем целевые аудитории и в какой-то степени образовываем. Теперь уверена, что чем проще язык коммуникации, тем быстрее они достигнут цели. Ну и этот проект, конечно, можно считать, наверное, черновиком, а не готовым инструментом. Тут по каждому пункту нужно... Требуется глубокая проработка и бюджет, конечно, потому что тоже один из инсайтов курса, что ничего бесплатным не бывает, за все нужно платить, и поэтому и за корпоративную культуру тоже нужно платить. Необходимо сформировать бюджет. Все, спасибо.